Я работал в статусе ЧПРГ в комиссии номер 2236 центрального района ТИК-30 на протяжении двух дней. Один раз на досрочном голосовании 27 июня и, соответственно, в единый день голосования весь день. На протяжении всего периода досрочного голосования нам не давали ознакомиться с документами, а именно с актами о переносном ящике, то есть там написано, сколько человек должно было взять бюллетени, проголосовал уже на тот момент. Вот. Этих все данных э, нам не предоставлялись. Нас как раз таки с другим независимым ЧПРГ отправили во дворы. Вот. Да, мы вдвоем выходили и вот стояли с а этим... А какой у вас результат был, когда вы 14 проголосовавшим. Мне вот еще дали в этот день сфоткать акт о выездном ящике как раз таки. И в нем за два дня уже было 200 с лишним человек. Ну и как бы... 14 за день, 200 с лишним за два, не бьется. Причем это самый как раз-таки большой микрорайон, который прикреплен к нашему участку. То есть остальные дома, они отдельно совершенно стоят. То есть, А там три огромных девятиэтажки, которые ну, как бы в центре, это большая редкость. Я лично работал как раз-таки на одной из книг, но к остальным книгам мне доступа не дали. У меня явка, к сожалению, в абсолютных цифрах я не помню, я помню процент. У меня получалось... 23% явка. то есть Это меня тоже очень сильно смутило, потому что уже общая явка составляла примерно 50%, а явка по моей книге, которой 300 человек из 1300 вообще возможных, почему-то 23. То есть, опять же, это очень сильно расходилось с общим показателем. В момент подсчета голосов, председатель забыл об одном важном очень нюансе, который был прописан тоже в этой процедуре, а именно он не стал перемешивать все бюллетени из, из всех ящиков, то есть высыпались бюллетени, считалось их количество из каждого ящика, формировалась топочка, высыпался следующий ящик, формировалась топочка, ну и так далее. И дальше вместо того, чтобы все их вместе как-то сложить, перемешать и считать уже общее количество, да-нет, мы начали считать по, каждому, по каждой из топочек. Первая стопка, которая была посвящена как раз-таки ящику э, в день голосования 1 июля, э, я специально просто ну, делал пометки, сколько голосов «да» и «нет» было. И получилось то, что примерное соотношение 60 на 40 в пользу «да». Во втором ящике, который стоял на досрочке в школе, тоже э, голоса распределялись по-разному, но там уже скорее наоборот. 40% «да», 40% «нет» и 60% «да», вот примерно так. И, соответственно, последний ящик, в котором было 410 голосов, самый такой жирный и весомый ящик для выездного голосования до дня голосования, в нем 99% голосов было да. Да. Да. «да». В тот момент, когда происходил подсчет, Председатель комиссии явно осознал, насколько глупо он поступил, но поскольку это был уже, по сути, последняя стопка и последний ящик, он уже ничего не мог сделать, он просто считал и доставал одни сплошные «да» бюллетени, вот, что тоже зафиксировано на видео, потому что, слава богу, делал видеофиксацию этого, этой процедуры. Mm -hmm. Mm -hmm. Я подхожу к нему и говорю, то, что, знаете, вообще это в принципе тянет на уголовку. Ну, подразумевая то, что фальсификация на выборах это уголовная ответственность. Но он потупил взгляд, значит, смотрел в пол и говорит, ну, нет, не тянет, вот, очень так замявшись. И мне было замечено следующее: то что а надо было все 7 дней работать для того, чтобы это все предотвратить.